Нет, там Нет. Ты Да, yeah, okay. третий нет. не, епко. не епко. Я так думаю. Не в карте, пока не в We've got got it. Не в Субтитры а Не в каждый. Мам, мам, все не 匹ю струб it go Ни с кем. это. Нет, sure. yeah, Yeah, but well, I did... Спасибо. Yeah, Чего? Не по? Не по? Не? Нет, как? Нет, Yeah, you